Всем привет! Как известно, вселенная SCP появилась в разделе X англоязычный анонимной борды Фо Чан, где люди обсуждают паранормальные истории и конспирологические теории. Но в отличие от телепередач на эту тему, истинный анонимный пользователь интернета ценичен и холоден, с одной стороны, а с другой ценит и любит разного рода безумие, извлекая из него веселье и вообще удовольствие. В этом видео я предлагаю немного вернуться к корням и рассмотреть, какие конспирологические теории из мира реального повлияли на мир SCP. Вернее, я изначально хотел рассмотреть несколько таких теорий, но по ходу дела обнаружил, что на одной из таких теорий основана чуть ли не вся вселенная SCP, так что это видео о ней. И сразу оговорюсь: если вы относитесь к таким теориям бестонной иронии, я советую вам, как минимум, применять ко всем из них такой прием, известный еще с бородатых времен средневековья как бритва имени вот этого вот дядьки Уильяма Акама. Суть этого метода в том, в том, что правда, и следует считать ту теорию, которая требует меньше предположений и допущений. Впрочем, как известно, проблема большинства конспирологических теорий в том, что они не просто содержат много предположений и допущений, они нередко состоят из них целиком. Но тем веселее, так что надеваем шапочку из фольги и погнали! В объекте SCP-231 на особые требования к персоналу упоминается загадочная процедура Монтаук, которая не дает родиться в нашем мире Алому Королю. Вся процедура в рамках вселенной SCP никак не описывается, так что для того, чтобы узнать, чем она может быть, нам нужно выйти за пределы мира SCP и переместиться в мир чудных конспирологических теорий. Впервые о процедуре Монтаук заговорил некий Петерсон Николас, житель Нью-Йорка, который заявил, что его память обработали чем-то, что заставило этого человека забыть большую часть своего прошлого. Но теперь воспоминания возвращаются, и на основе этих воспоминаний Петерсон написал несколько книг, в которых описывались эксперименты некой секретной правительственной организации, которая обосновалась в подземных базах, замаскированных под обычные военные объекты, и в своих подземных лабораториях изучала путешествия во времени, телепортацию, ловила инопланетян, управляла людьми на расстоянии и, конечно же, стирала память всем лишним свидетелям. В том числе эта организация занималась проектом под названием «Монтаук». Для своих жестоких экспериментов со всеми этими вещами тайная организация похищала людей, обычных американцев, и использовала их как расходный материал. И тут половина зрителей скажет, блин, да это же есть фонд SCP. Неужто идея фонда SCP взята из конспирологических теорий? Да, так оно и есть, отвечу я вам. По сюжету книг все это происходило недалеко от нью-йорка в местности под названием мантаук откуда собственно это слово и пошло где на старой военной базе под названием Кэмп hero с большим радаром на поверхности и с огромной секретной лабораторией под землей ученые работавшие на тайную организацию во время безумного эксперимента под кодовым названием мантаук жертвовали тысячами невинных людей что привело в итоге к тому что в 1983 году образовался разрыв в пространстве и времени после чего проект мантаук был закрыт, а сама секретная организация занялась сокрытием этой аномалии от общественности. В этом всем по ходу дела замешан стандартный набор всякой конспирологической нечисти: серые пришельцы, иллюминаты, экстрасенсы, монстры из параллельных миров и, конечно же, загадочные агенты в духе людей в черном. Книги про проект Монтаук хоть и были редкостным бредом, но представляли собой вполне годную художественную литературу, а потому быстро приобрели широкую популярность. По ним было снято несколько фильмов и написано множество производных книг. Например, я несколько раз встретил утверждение, что сериал «Очень странные дела» был снят по этим книгам. Вернее, взял их за основу. Также многое оттуда брали и люди в черном. Да и вообще-то тут-то тут, там можно найти отсылки и упоминания о мрачных подземных лабораториях, в которых содержат монстров, аномалий и проводят страшные эксперименты на людях. Можно еще вспомнить x с конечно же, ведь истина где-то рядом. Но весь этот мейнстрим пусть разбирает всякие популярные киноблогеры. У нас же тут тайный фонд из или где. Так что нас интересуют более андеграундные образцы. И одна из таких вещей это псевдодокументальный фильм. Хотя насчет приставки псевдо тут уж как кому интереснее смотреть. Мы тут без предрассудков. Фильм хроники Монтаук 2014 года. На МДБ фильм имеет оценку в 4.3 балла из 10, что почти на целый балл ниже Зеленого Слоника. Так что блюдо что надо. Интересен этот фильм еще и тем, что в нем снимался сам Петерсон Николс. То есть тот самый автор всех этих книг проект Монтаук. И сразу скажу, что посмотрев на момент написания этих строк половину фильма, не совсем понимаю, почему большинство ставит ему такие низкие оценки. Возможно, у американцев горит задница от того, что в фильме говорится, что американское правительство совершает злодеяние. Другим не нравится нереалистичность событий, показанных в фильме. Но те же самые люди ведь не раздражаются, например, от летающих машин в Гарри Поттере, или там кольца всевластия во Властелине колец. А как художественное произведение, фильм смотрится вполне нормально. Тем более, что в самом начале фильма нас встречает большинство. Большая надпись о том, что никаких пруфов сказанного нет и не будет. А потому мы смотрим художественный фильм, поднимающий некоторые вопросы. Сказка-ложь, как говорится, давний намек. Правительство и государство особенно добрым не бывают и всегда занимаются чем-то подозрительным. Главный герой фильма, когда-то заинтересовавшись темой базы Монтаук, посвятил ей большую часть своей жизни. В первый день своего исследования он посетил заброшенную военную базу Хиро Кэмп, где залез в здание радара и сделал вывод о том, что у здания определенно есть подземные уровни. Однако проникнуть туда он не смог из-за того, что подземелья здания были затоплены или залиты бетоном. Решив, что на месте ничего узнать не удастся, он отправился искать очевидцев событий. Далее в целом картина построена как серия интервью людей, утверждая что они были похищены еще в детстве и их увезли на секретную базу, где американское правительство проводило чудовищные эксперименты, в которых выживали единицы. Но первое интервью это, конечно же, интервью с автором всех тех книг проект Монтаук Престаном Николсоном. Он говорит, что был ученым на секретной базе, где они содержали и исследовали технологии пришельцев и существ, пришедших не из нашего мира. И где-то на этом месте я подумал, что не хватает только упоминаний SCP. Но тут я заметил сокращение: от Кэмп хирус Стейк. Парк, что будет CHSP. Странное созвучие. Совпадение? Не думаю, как говорится. Во втором интервью человек рассказывает, как поехал как-то отдыхать в эту местность Монтаук, и там старые воспоминания внезапно начали проявляться. Видимо, чувак отпустил от атомнезиаков, и он вспомнил, как его держали на подземной базе и проводили с ним различные эксперименты, используя аномальные артефакты, в том числе и инопланетного происхождения. А потом он начал рассказывать, как его похищали серые пришельцы вечером из кровати и возвращали утром в кровать, чем порушил всю атмосферу загадочности заметным превышением недопустимого уровня бреда. Ну да ладно. Агенты секретной организации, занимавшиеся проектом Монтаук, похищали неблагополучных подростков на улицах и увозили их в подземные базы, где их держали в отдельных бетонных камерах. Жаль, конечно, что не в оранжевых комбинезонах. Затем разум этих подростков частично разрушался, и в разрушенную область внедрялась сущности из другого мира, причем последнее делалось путем какого-то ритуала, который проводился еще на каком-то волшебном кресле, полученном американскими военными от пришельцев. И вот на этом месте люди, которые смотрели видео про Алого Короля, должны были сильно удивиться а кто не смотрел рекомендую поставить видео на паузу и таки пойти посмотреть правого короля на этом канале и удивиться тоже ссылку оставлю в описании в этом и заключалась процедура мантаук и она была настолько мучительной и пугающий что большинство из тех на ком она испытывалась умирали выживал только один процент из тех на ком проводилась процедура В фильме говорится о том что процедура мантаук проводится для того чтобы цивилизация не была уничтожена точно так же, как это происходит с сепи 231 а в вот, кстати, кадры, который показывается в момент, когда объясняется работа Монтаука, Но ну, чем вам не Алый Король? Кроме того, организация, так же как и SCP, использует подопытных для взаимодействия с иномирными артефактами и для опасных заданий. Там у них даже в третьей четверти фильма нарушение условий содержания происходит, Но ну, чем не фильм по SCP? Экстрасенс, который всем этим процессом руководил, потек крыши от ужаса происходящего в ходе процедуры. И сделал что-то не так, после чего в мир ворвалось какое-то чудовище, которое всех кругом пожрало. Чудище у удалось побороть, но эксперименты после этого прекратились. В конце фильма проводится, впрочем, не очень интересные нам в рамках этого видео параллели с программой МК Ультра, которая, к слову, оказалась не конспирология, а вполне себе реальным событием, чем автор фильма как бы, наверное, хочет намекнуть, что типа дыма без огня не бывает или что-то такое. Потом еще приплетаются иллюминаты, но тут уже моя логика бессильна, к сожалению. Ладно, фильм в целом достаточно бредовый, но главное, что он снят по книгам о проекте Монтау, и похоже, что SCP взял очень много из этой конспирологии. Вот такие дела. Да, по этим книгам есть еще один фильм, набравший аж 3 звезды из 10. Погружаемся глубже в андеграунд, вот это уже сумрачная зона. Судя по описанию, общий сюжет такой же, как и в прошлом фильме. Окей, посмотрим. Короче, в этом фильме чувак увидел НЛО в районе местности Монтаук. И с ним после этого связался вот этот мужик в маске и рассказал, что под фортом Хира находится секретная база. В общем, все как по сюжету предыдущего фильма. Потом главный герой рассказал о том, что ему приснился страшный сон. Короче, первые 20 минут фильма он просто рассказывает офигительные истории. А затем едет в этот самый кэмп-хиро, где еще 15 минут он просто ходит вокруг этого заброшенного радара и словами пересказывает всю эту конспирологию. Затем решает вернуться туда ночью. Где с полчаса бегает по лесу от двух мужиков, которые делают вид, что не замечают, как он светит прямо в них своим фонарем, И в самом конце фильма главного героя похищают пришельцы, оставляя нас наедине с вопросом, кто же, блин, тогда выложил это видео. Короче говоря, этот фильм смотрится чудовищно, скучно. Да, еще один важный вопрос, который ставит этот фильм, звучит так. А чё, так можно было? Наснимать просто всякой фигни, бегать не, рассказать какую-нибудь конспирологию, и это фильм, который даже на МДБ есть. Прикольно. Всем пока.